Друзья, всем привет! Сегодня я буду готовить мясо по-тайски. Ну что, красивое блюдо. А прежде чем начать готовить, хотел бы вас попросить не забывать подписываться на мой канал, ставить лайки. Если действительно хорошее видео, делитесь этим видео с друзьями и обязательно пишите комментарии. Давайте начинать. Для приготовления мяса по-тайски я буду использовать мясо свинину. Свинина у меня будет мариноваться в маринаде. Для приготовления маринада я буду использовать соевый соус, мед и здесь у меня гранатовый соус. Вместо гранатового соуса в основном используют сок лимона. Лимона у меня нету, у меня есть соус, он тоже кисленький, я думаю, что подойдет. Из овощей у меня морковь, болгарский перец, одна небольшая луковица, зелень, ну и специи у меня, смесь перцев, два зубчика чеснока и соль по вкусу. Первым делом займусь мясом. Мясо я буду нарезать, небольшой соломкой вот примерно вот на такие кусочки так ну вот смотрите мясо я порезал а такие вот кусочки соломкой мясо я беру любое подряд я не выбираю никакую вырезку ничего что достал с холодильника с того и готовлю так дальше я буду готовить маринад для маринада как я уже говорил я буду использовать соевый соус мед и гранатовый соус вот они, эти три основных ингредиента. А как их между собой женить, как их смешивать, это уже личное дело каждого по своему вкусу. Я, к примеру, не люблю сильно сладко, чтобы было, поэтому я буду пробовать на вкус. 4 столовые ложки соевого соуса для начала одну столовую ложку гранатового соуса добавлю так, и одну столовую ложку меда самый раз достаточно в общем давайте расскажу сюда Я добавил 4 столовые ложки соевого соуса одну столовую ложку меда и полторы столовые ложки гранатового соуса вместо гранатового соуса можно использовать лимонный сок так дальше я в мясо натру два зубчика чеснока, добавлю с перцев, ну и выливаю свой соус. соуса вкус вообще отличный. Мясо у меня будет мариноваться в течение 30 минут, но пока мясо маринуется, я нарежу овощи. Сегодня я лук буду нарезать не полукольцами, а буду нарезать вот такими вот дольками формой, как апельсина. Для чего я так делаю? Я хочу, чтобы у меня лук в блюде остался целым. Морковь, как обычно, соломкой. Болгарский перец тоже буду нарезать небольшой соломкой. Итак, друзья, ну все, у меня овощи нарезаны, мясо замариновано, продолжаем приготовление. Так, ну все, у меня масло нагрелось, отправляю мясо. Мясо я буду обжаривать до корочки, ну примерно минут 15-20. Как начнет он уже поджариваться, буду отправлять овощи. Так, смотрите, мясо я обжаривал в течение 15 минут. Мясо меленько порезано, оно уже практически готово. Дальше я отправил сюда морковь. Следом за морковью лучок лук-морковь обжарю буквально минуты 2-3 и отправлю в казан перец лук с морковью обжарились болгарский перец Остатки маринада я тоже вылью сюда. Так, ну все, ставлю огонь на минимум. Накрываю крышкой и тушу минут 15. Так, прошло 15 минут. Овощи у меня протушились, мясо готово, осталось теперь отрегулировать соль. Солите по своему вкусу, как вам надо что соус и кислый, и сладенький, и соя дала соль, поэтому поэтому смотрите, не пересолите, очень аккуратно надо. Последним в казан отправляю зелень. Выключаю плиту, ну и все, блюдо у меня готово. Подавать такое блюдо можно с любым гарниром абсолютно. Вот у меня на данный момент сейчас есть гречка. Я буду кушать с гречкой. Если бы не было гречки, я бы отварил рис. Не терпится же попробовать. Мясо получилось вкусное, оно в кисло-сладком соусе, и гарнир к этому мясу подойдет любой. Мне очень нравится такое блюдо. Вкус просто отличный. Друзья, спасибо за внимание. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока!